А, вот. Короче, у Адряна Давай иди как кексик. Ну, переносится, я ну, сухо, глух... А, все, вот вечеринка переносится. Ладно, все, спасибо, Хуя, моя лучшая подружка. Ну, да, ну, давай. Давай. Привет, ребята, о, привет, Алия. А, а, а, а, а, привет. привет. привет. Хлоя. Ты Мы не Это у еще... Ладно. Она так говорит не бритая. Как она так посмела? Что это за музыка? Хлоя! Ах, Хлоя! Хлоя курица, я ей все глаза-то я уже да мне пофиг че Маринет я понял что она плохо думает обо мне а ты то то а что ты о, песня первая закончилась. Да, Классно, спасибо вам, друзья, что ловно. вы устроили мне тусу. Тусу Джусу. Спасибо. Дома. О, меня. боже мой. Ты кто такой? Меня, Это что такое? Мне <связь> Буловщик, да. а, Лай -лай. Уйди, ёк, а, я чё? Это аккуматизированный. Мне пора. Пока. Сматываемся быстрей. Сейчас попадёшь мои шарики. Попадаю. Да, Такая. Поехали. Нет. Тихо. Нет. Тихо. Нет. Тихо. -тихо. Так, На. Прием. Суперкот, где? А. я наверху. Прием. А. Суперкот, прием. прием Так, нужен. Так, не нужен. Мне Дожди. достаточно просто тебя типа, выдать все. Суперкот, отвлеки, мне нужно собрать. А я вот, всегда ну, отвлекаю. Да. Боже. Uh, мне lastly. нужно спасти, алюминие, Цезарь. За ней хочется особо опасный злодей. Алли, Цезарь, за мной. Суперкот кот uh отвой. -hmm. Суперкота это уже нет, я так что не бойся. Кота. Супер Нина, uh. советую тебе уйти, потому что сейчас аллю это. Да. Али Сезар, это камень через лисы, который даст себе силу. и под Богом. С вами сегодня через Так, нужно вернуть как-то суперкота. кота -а, а, щит! Отвращайте уже не за кто-то. Привет. Пока, лисичка. Она, по мне не попадёт очень быстро. Может отправить пока мне самолетик? Так. Она отправляет бражнику. в Так. Мне нужна, мне нужна специальная помощь. Мне ободок на день рождения? Это да. это Шупу. Скажи, шупу погнали. Шупа пошла сюда. А, а, я Я по а, этой штуке. Я а в тебе... а как по штуки своей суперспособности. Ты сможешь замать, ее спустили. Ну, мы быстрее, мы быстрее тем пока он не детрансформируется. Нет, Щит. окей. Манки бежать. Так, мы ну, главное, мы свободи. Нет. Бежать. Что ж? Что ж, Что мы не на... Я, Я не, не на сейчас <связывая> а, а? не попасть не можешь. Я, я. почти попал. Защ ну, ты не я можешь в попасть. Я пойду. Что? А, ты сам попал. Ты иди сюда. Я. А <связывая> <связывая> я буду. <воду. связывая> я, я, сейчас, <связывая> я, <его> я <связывая> Что Сейчас вот. Сейчас мы силы уже у него. Ну я сейчас. Я сейчас Ну, Давай быстрее Ловите его Где он, <связывающие> он? Нет, он здесь сейчас побудет меня Куатоклизм <связывающие> попал, попал... попал в него ядом А не попал от Я думаю, да... <связывающие> что попал в руках Лена <связывающие> <вены. связывающие> Я знаю, что нам нужно Суперкот <связывающие> Суперкот <связывающие> Супер <-кот. связывающие> Супер Да Я тут Посмотри да не надо трансформироваться, у меня... А, я Отойди. Не я не вижу. Быстрее, это Баттикрашер. Иди-ка. Все, я, я готов. Иди, спускайся. Посмотри, что у меня выпало в Супершансе. это Давай. Спасибо. У тебя есть Но музыка? У меня есть. Давай. Только я не знаю, что это за музыка. Стой, я, я его парализовал. А, держи. Он под, Забираю. Ту -ту О, под Ту -ту. О, Вот он этот предмет. На! Ура! зло, маленькая бабочка. Пора из попалась. Получай. Зачем ты их убиваешь? Давай. А, так, подожди. Ну там, это, так. Это шанс, забери свой, да? Тебе, чудесная, чудесная. чудесная. чудесная. Я с... я чудесная. Герой. так, обезьянка, обезьянка, можешь талисман забрать, ладно пчелка будь тут, ну, челка, будь тут эм, обезьянка, иди за мной я шестра, все так. ну я сейчас обезьяну, иди Пусти, сюда меня там ждут гости а я свалил И трансформация так, да, Быстрее, быстрее, быстрее. Ой, извините, гости, просто там меня попали и умер пропал. Включим вот эту. Днем. Ну, я, я маринет. Обычная девочка живущая в самой обычной жизни. Но кое-что обо мне не знает никто. Ура, так, ура, эта песня ура, ура, ура, это песня какая-то странная. Не нравится. Песня про маринет. Кто писал? Дай мне! Я... Я позвал... я же тебе сказал в пятницу. А Хлоя! ты! Мы убираемся. а Так, густи, давайте выметаемся с моей квартиры. Ой. Мы Пока, ребят. Пока. я тебе сейчас все пока, ребят. Скорой встречи. Так, все, пойду в свою комнату. Сложный день. Это... Ладно, включим музыку. Ту-ту-ту, на На-на-на-на-на-на-на-на. Ту, ту ту ту ты лайк поставь, и подпишись Райдарку, в комменты напиши, что Райдарк бомж сладкий. и он стоял всю серию в АФК, вот он козёл.